Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшняя свежая порция криптовалютной аналитики, а именно технического анализа криптовалютных активов. И начнем, наверное, по традиции, с, быстрый, с быстрого анонса новостного фона. То, что у нас происходило в ближайшие дни и о чем следует знать. Ну, первое, наверное, это то, что Cambridge Associated предложила институциональным инвесторам покупать токены на бирже и в данной статье говорится о том, что инвестиционный ландшафт криптовалютного рынка свидетельствует о развитии отрасли. Поэтому крупным финансовым учреждениям стоит задуматься над долгосрочными вложениями в нее. На минуточку. Об этом заявила крупная консалтинговая фирма Cambridge Associateds, пишет Bloomberg. То есть мы можем понимать с вами, что уже даже такие громкие названия компаний говорят о том, что... Друзья институционалы, вам следует присматриваться все больше в мир цифровых денег и вкладывать туда свои капиталы. Следующая новость относительно гиганта майнинговой отрасли Bitman. Они анонсировали новое поколение чипов для своих майнинговых устройств. Ну и собственно, как вы можете заметить, что данная новость она подошла в аккурат к началу роста криптовалютного рынка правильно и я думаю что это все-таки не зря потому что на красно вот этой вот волне такого небольшого хайпа пока начинается в сми преобладает новостной фон относительно того что криптовалютный рынок начинает входить в фазу хорошего сильного восходящего тренда ребята не заставили себя ждать и запустили вот такую вот новость в надежде продать как можно больше своего товара ну Поможет ли им это или нет, это уже абсолютно не наша проблема. Аргентина и Парагвай, друзья мои, провели первую сделку с оплатой в биткоинах. И это была оплата груза пестицидов и продуктов фумигации, которая была оплачена биткоинами. Сделка показывает, что криптовалюта может выступать в качестве заслужившей доверия формы оплаты на уровне международной торговли, так же, как и в качестве платежа между частными лицами. Тоже достаточно интересная новость, естественно, говорит о том, что все больше и больше входит криптовалюта в наш с вами обиход. Да? Мы с вами уже достаточно давно пользуемся, не знаю, как вы, а я, точно, платежами среди частных лиц, будем говорить, обменами. да, Но вот то, что касается непосредственно межгосударственных отношений в этом плане, это, конечно, достаточно интересный факт. Ну, сейчас переходим к технической аналитике и поехали. Приветствую тебя коллега, ты находишься на канале о трейдинге и инвестициях, а значит тебе будет 100% интересная тема, как начать зарабатывать всего лишь с одной сделки плюс 30-50% к депозиту. Чтобы понять как это делается, ты можешь перейти по ссылке в описании под этим видео и зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс. Много времени у тебя не займет, возможно это изменит твою жизнь. До встречи! Сегодня проанализируем несколько криптовалютных пар, естественно это будет биткоин, затронем немножечко и эфир потому что там ситуация очень похожа и отдельно посмотрим еще иios и бnби Итак, начинаем мы с биткоина сегодня и по биткоину ситуация здесь складывается таким образом что вот этот вот бенбарщик который вышел за границу верхнего фрактального канала он нам говорит о то, что биткоин все-таки собирается в данный момент на коррекцию плюс к этому еще подоспела двойная дивергенция здесь по осциллятору. и как мы можем видеть то что потенциально и мы кстати об этом говорили в своем канале телеграма вот он пожалуйста здесь в первой половине дня мы выкладываем оперативную информацию по всему крипторынку ну, по основным по крайней мере криптовалютам из как минимум топ-50. И если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Ссылка будет в описании под этим видео. По нашему мнению, то что вот это вот коррекционное движение, на которое собрался биткоин, да и весь, в принципе, крипторынок. Вы можете наблюдать, да, что сейчас он практически весь красный. Практически за исключением очень редким. И по нашему мнению, коррекция здесь продолжится примерно в уровень... 50 процентов по FIBA, и это будет как раз отмечено вот этой вот оранжевой линией. уровень цены 3900 за монету биткоина обращу еще ваше внимание на то что вот этот вот сквиз его можно тоже так так назвать который образовался здесь может также нам говорить о моменте отработки единственное что Присутствует ли он на других биржах. На других биржах он практически не присутствует. Хотя а, вот об этом тоже можно говорить. Тут конечно движение очень слабо. Это биржа Binance, да? Здесь на Bitfinex более ярко выражено это все происходит. Таким образом еще будем наблюдать. Как бы там ни было мы считаем что... Данное движение является коррекционным и это было бы неплохим подспорьем для входа в рынок, собственно, для покупок данного актива. На старших же таймфреймах здесь сохраняется ситуация к дальнейшему росту криптоактива основного и все так же никуда не отменяются наши цели относительно половиной тысяч по биткоину. По эфиру ситуация практически идентичная, здесь все происходит ровно таким же образом, отдельно его здесь выделить, выделять не стоит. А вот патрону мы, друзья, к сожалению, наблюдаем, перейдем немножечко на старший таймфрейм, наблюдаем здесь тяжелый нисходящий тренд. До целей покупки мы еще не дошли, как можем видеть, что они находятся вот на 548 Сатоши и Возможно, отсюда будут наиболее оптимальные цены для входа в рынок. Пока что Трон не показывает достаточно интересной позиции и стоит все-таки подождать. Ну и также, если все-таки продолжится вот данная коррекция по всему криптовалютному рынку, то она может подтолкнуть Трон к более динамичным и решительным действиям в плане того, что он начнет движение вниз. И уже там где-то нужно будет смотреть данный актив. Пока что ситуация по нему выглядит таким образом. Относительно Иоса наблюдаем такую же картину практически как и на биткоине. Это дивергенция на верхней, на верхней границе канала. Мы можем видеть то, что по осциллятору здесь мы ее отметили. Ее здесь отчетливо видно. Единственное отличие в том, что не было здесь шорт сквиза, Но пока он еще не исключается. И в принципе в будущем он возможен. Относительно потенциала коррекционного движения считаем что должен пройти либо до трех с половиной либо до трех 300 вот такой вот диапазон и это как раз как вы можете видеть здесь будет приблизительно район 38 по фиба а вот относительно же старших таймфреймах здесь по иосу бычий рынок не так очевиден как по биткоину и эфиру и возможно ситуация будет развиваться по-другому, хотя я не думаю, что EOS будет идти против всего рынка, если рынок криптовалют начнет свой хороший восходящий дальнейший тренд. По BNB же ситуация достаточно интересная, и что здесь можно ответить? Ну, естественно, как и практически на всем, на всех остальных криптоактивах наблюдается здесь достаточно сильная дивергенция, вы можете ее видеть, но еще один немаловажный факт того, что исторический уровень он продолжает сохранять свою силу, а вот цена же, в свою очередь, вот, это вот этот э, свечной бар, он, собственно, подошел к нижней границе данного фрактала, в котором двигалась цена. Ну и, собственно, в классической теории пробой вот данной, нижней, данной нижней границы он приведет к слому восходящего тренда и началу, возможно, нисходящего. Ну а в таком случае развития событий цена может отправиться до отметок как раз 0,50 по FIBA или же даже ниже. Цены на данных уровнях вы видите сами. Ну и соответственно, это может быть первая остановка, от которой может быть незначительный отскок, после чего цена может устремиться и достаточно ниже к следующим значениям. По сегодняшней аналитике у меня все, друзья. Если вас интересуют какие-то криптоактивы, чтобы мы их разобрали, посмотрели, проанализировали их ценовые графики, оставляйте, пожалуйста, их в комментариях под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал Telegram и на, э, на канал YouTube, чтобы не пропустить новые видео. Все ссылочки будут в описании. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.